Снова ну, здравствуйте, друзья, партнер, коллеги и все любители криптовалюты в интернете. А это видео про дервативы, дополнение к видео предыдущему. Я вот тут ловил, выставлял ставку в лонге, и мне оправдал, как бы в лонг. У нас уже вот к 10% подходит, вот, посмотрите, друзья, наша, моя прибыль как бы. Вот, друзья, мы тут в бурном росте. И все у нас идет замечательно. Так что, друзья, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А это видео, предыдущее видео я добавлю в описании. Ну, как я начинал сначала, и вот это, короче, уже дополнительным видео к тому, к первому, какой у нас вышел результат. Так что, друзья, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот у нас уже 10% прилетело, друзья. Это очень-очень хорошо. Кто не зарегистрировался, регистрируйтесь, ссылка в описании. Новый пользователь получит от 20 баксов, если пополнить баланс. 20 баксов бонуса, короче. Чем больше баланс, короче, чем больше бонусов, друзья. Так что регистрируйтесь, торгуйте, зарабатывайте, покупайте криптовалюту и прочее. Ссылки все в описании. А мы идем, выходим в плюса, друзья так э так, так что все у нас идет по плану, бабло летит к нам в карман, и вот мы летим, вот, да, наверное, 1658 мы долетим, а может и выше, может до 670, и и еще выше. Так что, как-то так, друзья, у нас все идет хорошо. Так что торгуйте, друзья. Давай, давай, До новых встреч. Пока-пока.